всем привет вот мы обновились если вот такой вот экран большой и здесь и нету ничего ну в смысле драйвера нету ну придется что делать хорошего ничего нету естественно надо будет старый удалять драйвер и новый ставить или пробовать через административную строку но может, может быть и не получится. Смотрим, ищем драйвер и удаляем эти все драйвера, потому что их они на старые драйвера. Уже не установится. Пока на паузу. Но ну вот, в принципе, мы удалили. Смотрим, что есть, что нету. Смотрим эту папку, если фона у нас осталась еще. Вот она. Угу. Значит, мы ее удалим по-другому. если у этой программы нету можете написать я скину ссылку она удаляет все что можно вот так вот нету очищаем конечно корзину чтобы они мешались 300. Если у кого нету, у меня она есть еще раз. Можете написать. И, в принципе, я могу ссылку скинуть. 342 это до 10 версии идет, после э, 11 версии идет директриса 11.7 идет по-другому все. Ну, в смысле это там 348, там еще какая-нибудь основном, ну вот. Ну, экспресс-установка, далее. Ну, я по окончании включу по новой ну вот в принципе и все маленечко побольше сделать надо Так, ну я пока мне сейчас заканчиваю, мне надо, надо будет перегрузкой. И после этого начнем удаление, чистку и восстановление всех папок.